Жопа, разъебали меня, нужен доктор. Хреново мне что -то. Живы? Это наша точка! Капец, все служивые! Нашь урон уже, сука! <связывая> ну куда ты спрятался? Полезай! <связывая> Суки-пицеры покосали меня! <связывая> куда он делся? Я <связывая> Ёбну его! <связывая> Того ёбну! Топудово попал! Заштирился! Ёбнул его! Здорово! Ёбнул! Упырь! Хер ебучий! Блядь! Пацаны из семи... Щемь... Да. Просыпнуй его! Упырь! <связывая> О, гнида! Куда он делся? Нихуя нет тут никого! Куда он зашкерился? Вся спрятался! Полиция! Сюда! Прежу уйовище! <связываем> Пацаны, щеми! Луки, а, пидеры, покосали меня! Вон <связываем> он, он, сука! Блять, перца щемили! <связываем> Чё, обождался? О, Чудей, о, о, эй, уебать! Ну как там тебе? Пишет! И кто так воюет? О, да, сука! Пидоре! Листы в хуй с пизда придет! Где? Чтоб отстрелялся нахуй! А? Куда он заштерился? Куда он делся? Похоже.